и задаетесь вопросом, а можно ли перенести на новое устройство нужные вам данные, это видео будет вам полезно, так как мы детально разберем, что можно перенести и как это сделать. Итак, начнем. Первый способ переноса данных с Android устройства на iPhone вручную при помощи компьютера. Чтобы перенести контакты, фото, музыку, видеозаписи и документы с Android на iOS потребуется компьютер с установленной программой iTunes. Для переноса подключите Android устройство к компьютеру и найдите здесь свои фотографии, видео, музыку, документы и другую необходимую информацию. Фото и видео на большинстве устройств находятся в папке DCI камера или что-то наподобие этого. Музыка обычно хранится в папке Music, а документы в папке Documents. Выберите данные, которые необходимо принести и скопируйте их на компьютер. По завершению процесса копирования отсоединяем его от ПК и подключаем к компьютеру уже iPhone. Открываем на компьютере программу iTunes и синхронизируем фотографии, видео, музыку и так далее с iPhone. После синхронизации ваши данные будут доступны в соответствующих разделах. Например, фотографии в программе фото, альбомы. Музыка будет доступна в программе музыка. Книги ePub и файлы PDF на устройство iPhone будут доступны в программе книги. Все книги. Что касается переноса контактов, то самый простой способ это сделать – использовать стандартные пункты меню импорт-экспорт. В таком случае не понадобится скачивание дополнительных программ или синхронизация. Как это сделать? На смартфоне с Android нужно открыть контакты а затем в меню Найти пункт Импорт-экспорт. В этом разделе есть экспорт на накопитель. Таким образом, на телефоне будет создан файл формата VCF, который могут читать и девайсы от Apple. Далее остается скопировать файл на iPhone через iCloud, Bluetooth или iTunes. Отправьте файл с контактами на электронный адрес в iCloud. Откройте письмо в приложении e Mail. Или же синхронизируйте устройство и передайте по Bluetooth. И еще один из способов скопировать файл на ПК, а затем перетащить его в iTunes, синхронизированный с вашим iPhone. После того как файл будет скопирован, нужно лишь воспользоваться импортом телефонных номеров, контакты, импорт-экспорт и указать файл. Помимо экспорта на Android устройстве есть пункт отправить. Вы также можете воспользоваться им и отправить контакты любыми из предложенных способов, а затем импортировать на iPhone, с почты, диска и так далее. Еще один способ переноса контактов с помощью SIM-карты, но количество контактов при таком переносе ограничено от 200 до 400. В таком случае на Android устройстве при импорте нужно выбрать SIM-карту. Затем вставить SIM-карту в iPhone, открыть меню настроек, контакты. И здесь активировать импорт контактов в SIM. После этого полный перечень записанных номеров скопируется в соответствующий раздел. Что касается программ, то большинство из тех, которые устанавливаются на Android, доступны в App Store. И вам достаточно будет открыть App Store, найти программы, которые используете, и установить их на ваш iPhone. Для второго способа переноса данных вам понадобится Wi-Fi, специальное приложение и немного свободного времени. Активируем Wi-Fi на Android в смартфоне и скачиваем на него приложение Move to iOS. Теперь нужно убедиться в том, что на iPhone будет достаточно памяти для переноса всех данных с Android устройства. Подключаем оба устройства к зарядке, потому как перенос может занять продолжительное время. Если вам будет нужен перенос закладок, обновите Google Chrome до последней актуальной версии. На iPhone во время настройки нового устройства iOS откройте «Программы и данные», затем нажмите «Перенести данные с Android». Если iPhone уже активирован и настройка уже завершена, необходимо стереть данные с iOS устройства и начать заново. Для этого откройте настройки «Основные», «Сброс» стереть контент и настройки и подтвердите удаление данных. Включите iPhone и нажмите Настроить вручную. Выберите язык, сеть Wi-Fi и следуйте подсказкам мастера настройки. На экране программы и данные нажмите перенести данные с Android. Если вы не хотите стирать данные перенесите содержимое вручную. Как это сделать я уже говорил ранее. Для продолжения переноса на Android устройстве запускаем приложение Move to iOS и жмем Продолжить. Принимаем условия лицензионного соглашения, а затем Далее. На экране iPhone перенос Android нажмите Продолжить. И подождите пока появится 6 или 10 код. Если на устройстве Android отображается сообщение о плохом качестве подключения к интернету, игнорируйте его. Введите полученный код на устройстве с Android и подождите пока не появится экран переноса данных. Затем выберите то что вам нужно перенести и нажмите далее. Обратите внимание даже если на устройстве Android появится уведомление о завершении процесса ничего не предпринимайте пока индикатор загрузки на iOS устройстве полностью не заполнится. Процесс переноса может занять некоторое время в зависимости от объема переносимого содержимого. Доступен перенос следующих данных, контактов, истории сообщений, фотографий и видеозаписи с камеры, закладок из интернета, учетные записи почты и календари. Кроме того, будут перенесены некоторые из бесплатных программ, если они доступны в Google Play и в App Store. Как только индикатор загрузки на устройстве iOS дойдет до конца Нажмите «Готово» на устройстве Android. Затем нажмите «Продолжить» на устройстве iOS и завершите его настройку, следуя инструкциям на экране. После запроса введите пароль от Google аккаунта для синхронизации почты и календаря. Теперь убедитесь перенесены ли все выбранные вами данные. Музыку, книги и документы в формате PDF возможно придется приносить вручную. Что касается приложений. Автоматически устанавливаются лишь те, которые бесплатно доступны в App Store, остальные нужно будет найти через поезд и загрузить вручную. Если вы знаете другие, более простые способы переноса данных будем рады видеть их в комментариях под этим видео. А с перечисленными ранее способами справится даже новичок, нужно только внимательно следить за советами и у вас все получится. А на этом все.